Один из людей очень был похож на него. Ага, вот он, да, вот и поворот. Хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в приключение МакВисера в GTA 5. Прежде чем мы приступим, я напоминаю, что играю на сервере Ламеса. Ссылка на него будет в описании, также вместе с инструкцией, как на нем зарегистрироваться. Поэтому, если ты хочешь попасть в следующий выпуск про Высера, переходи на этот сервер, вводи промокод Высер и получай клевые бонусы. А еще возможность попасть в следующий эпизод. И народ, я сейчас еще чуть-чуть немножечко потомлю вас перед тем, как начну видос, потому что у меня для вас зашибательский сюрприз. Бомбическая похальное событие, ведь у сериала про Мак Высера впервые появилась своя собственная заставка, которую вы сейчас увидите, и я буду очень рад, если вы сразу влепите лайк заранее, потому что, ну, очень много сил и времени было потрачено на эту заставку, она получилась просто зашибительская. Идея для заставки у меня уже в голове где-то пару лет точно сидела, и наконец-таки нашелся человек, который смог мне помочь ее реализовать, за что ему огромное спасибо. Его творческий псевдоним Art13, он занимается созданием роликов по GTA 5 на профессиональном уровне, делает просто шикарнейшие ролики, ролики, на мой взгляд. И в качестве спасибо ему я хочу оставить и о нем информацию в описании под видео. Зайдите к нему, скажите ему какой он крутой чувак, поставьте лайков. А самое вдохновляющее для меня во всем этом то, что парень вырос, как он рассказал на роликах про Маквысера, и именно из-за них решил заниматься вот тем, чем он сейчас занимается. Его мечта была поучаствовать в создании ролика про Маквысера, что он и сделал. Вот, друзья, наглядный пример. Когда веришь своей мечты и впахиваешь ради них, все получается. Извините, что затянулось сначала, началом, но это особенный для меня выпуск. Он, на самом деле, достаточно нестандартный, поэтому я надеюсь, что вам понравится, лайк, очень буду рад. И мы приступаем! это настоящий провал все должно было пройти гладко был же план но несмотря на все усилия я все равно стал белым чертов хирург ведь дал гарантию теперь меня точно выгонят из банды а еще меня взяли за ограбление дома руки дрожат добрый вечер Спокойно, Мак, все будет хорошо. Ты спец по переговорам, помни это. Это был не я, это был однорукий человек с двумя глазами. Как обычный человек. Все так говорят. В чем меня обвиняют, собственно? Вас обвиняют в непосредственном грабеже дома. Это хорошо, в посредственном грабеже я бы не стал участвовать. Э, то есть я ничего не грабил. Позвольте задать вопрос, а кто из вас плохой полицейский, а кто хороший? Мы оба в какие-то моменты плохие, а в какие-то хорошие. Мне нужен компаньон, который будет играть плохого допрашиваемого. Так. Когда я смогу все на него свалить? Давайте хватит предисловий, все-таки начнем. В процессе данного вопроса вам будет энное количество вопросов. Ну что ж, давайте попробуем это сделать. Представьтесь, пожалуйста. Мак Герписович Высер. Сколько в данном городе проживаете? Пять долгих дней. То есть вы хотите сказать, что проживаете в городе пять дней, а уже обнесли хату ценой полтора миллиона долларов, верно? Нет, ни в коем случае я не обносил никакую хату. О чем вы говорите? Меня подставили. Камера установленная установлена владельцем дома прекрасно видела как человек в точности с вашей внешностью ворвался внутрь и начал выносить оттуда вещи что вы на это ответите я шел по дороге мне нужно было чтобы меня кто ведь подвез до ближайшей больницы остановились ребята и подвезли в процессе они заехали к своему другу как они мне сказали друга дома не оказалось тогда не сказали что нужно взять пару вещей и перевести Но я такой это не мое дело ребят Вообще, почему вы именно в этот дом приехали? Грабить можно было в другой дом. А потом они такие, ну поехали дальше. Садись за руль, а то у меня голова болит. Голова болит, это универсальный довод, чтобы сделать что-то. Поэтому, ребята, у меня голова болит, да? Дайте я пойду домой. Вы указали, что рядом с вами было два человека. Разве я сказал, что их было двое? Их было тысячи? Не-не-не, у меня тут все записано, вот то, что вы говорили до этого. Заместитель, мы там в машине никакой шприц ни с чем не обронили, что у человека в глазах боится строить. У меня все в порядке. Сейчас стоит 10 полицейских в этой комнате. Сколько пальцев я сейчас показываю? 10. 10 пальцев, да? Я болен. Вы что, не понимаете? Мне нужно в больницу. Я что доехал? Кто и кем приходились вам эти люди? Знаете, обычно я очень добрый, очень отзывчивый человек. Но иногда я вижу произвол. И я не могу его терпеть. И я не буду терпеть. Я требую адвоката. На место свое сядь. Да и что, место. вы отступите, вы отступите от не протокола. Сан... Мне интересно это посмотреть. Бать, и камере тоже место, будет это интересно посмотреть. Я требую адвоката, сейчас. мать твою. Сейчас достану на ручки со статического пояса, после надел на человека. Я пристегну его к стулу. Хорошо, ладно, зайдем с другой стороны, гражданин. Только не с другой стороны. Я знаю, что в тюрьме делают. Адвоката. И больше я не скажу ни слова. Бейте меня. Делайте, что хотите. Заходите сзади, спереди. Можете сразу со всех сторон зайти. Без адвоката я ничего не скажу. Хорошо, заместитель, хватит с этого цирка. Так, куда мы идем теперь? Пожалуйста, только не в душ тюремный. Черт, как жестко меня прессует. Я не знаю, как из этого выпутываться. И не хочу, чтобы отец Мака был разочарован. Прижмитесь к стенке, пожалуйста. О, боже мой, только не это. У вас был найден, получается, он какой-то молоточек. Пойдет как улика с вашими отпечатками. О, боже мой, все, повезли. Опа, мы в суде? Да погодите, я думал, что адвокат, сначала мы с ним наедине поговорим. Должна же быть какая-то стратегия Вы защиты. Пообщайтесь с адвокатом. А, все, хорошо, будет. спасибо. Мы прям в суд приехали. Чесно, здесь вот на этот стульчик. Когда-то я сам нес правосудие в этот мир. И вот чем это все закончилось. <смех> лицо у бака. Судья прибудет в течение 10 минут, поэтому ожидайте здесь. Пожалуйста. Хорошо. Так, что же делать, что же делать? Как мне быть? Ах, если отец узнает про это, он будет смеяться надо мной и никогда не примет меня как своего сына. Я должен выбраться отсюда. Я словно снова в школе оказался, сижу за партой. Сколько уже здесь? Час? Теперь я понимаю, почему та передача называлась «Час сюда». Опа, началось. Мне нужен адвокат. Где он? Кто из вас, ребят? Это я. А, модненько одет. Хорошо. Судебное заседание объявляется открытым. Подлежит рассмотрению уголовное дело об изменении... Мака Гербисовича Висера по статьям 9.2 и 10 Вызывается истец. Он будет врать, я сразу говорю. Он лжет с самого начала. Добрый вечер, ваша честь. Подмазывается, подмазывается к судье. Стараюсь кратко. Сказал он своей жене перед брачной ночью. Нормально подколол, да? Обвиняемый и двое его подельников совершали ограбление дома. Ответчик, можете вставать. Ого. Окей okay. Закон предполагает, что мне должны предоставить адвоката Вы изъявляете желание побеседовать с адвокатом? Я очень, да, я очень хочу поговорить с адвокатом Я его впервые вижу здесь Хорошо, я назначаю судебную паузу Дружище, давай. Что мы будем делать? Как мы будем обороняться? Я хочу сначала послушать вашу историю, что вообще произошло. Давай лучше ты расскажешь мне историю, я скажу понравится она мне или нет. Как я понимаю то, что вы ограбили дом, ну это неправда. Конечно нет. Мы можем сказать то, что вы находились возле какого-нибудь клуба, там охранник вам дал подзатыльник, вы очень сильно упали. Да. Вам нужно было ехать в EMS и по пути вот вас подобрали эти вот ребята, сказали, что подвезем EMS, в, в итоге вас там скрутили, связали, скотчем рот заклеили и пригрозили, что вы должны с ними поехать ограбить дом. Отличная Мысль. Я как козел отпущения. То есть у вас не было другого выхода. Хорошо. Отлично работа. Что-то добавить есть у вас? Я могу добавить несколько тысяч долларов судье на руку. Если это поможет мне избежать наказания. Мне кажется, нужно идти с нашей версии. Вперед. Оконченная беседа, верно? Да, есть с чем работать. У вас есть какие-либо дополнения? С детства я преследовал эту мечту. Нести... Правосудие всему миру Вы знаете, я рос один вне справедливости Мой отец меня бросил очень давно Когда я был очень маленький И еще более рыжий, чем сейчас, вы не поверите Но это были очень яркие, рыжие, красивые волосы Вам бы понравилось Он бросил меня, и недавно я его встретил, когда переехал в этот город Это была очень трогательная встреча, но только для меня Потому что он избил меня, прыгнул ножом и бросил подыхать Поэтому мне нужно было срочно направиться в больницу Присяжные, здесь вы должны заплакать Это очень грустная история Серьезно? Никакой реакции? Ну и публика. После чего ко мне подъехали ребята на машине. Я сказал, что мне нужно в больницу. Они такие, окей, поехали. На меня пистолет наставили и пригрозили. Это страшный момент, ребята. Вы должны здесь сказать... <плёк> во, во, во, во, да. Реакция есть хорошая. Видите, на меня наставили пистолет. Поскольку я очень плохо помню все, что там происходило, так как я истекал кровью еще немножко, один из людей очень был похож на него. Ага, вот он, ну, да, вот он поворот Очень был похож на него да, Официара полиции? Да к После этого мы остановились возле какого-то дома И они снова вытащили пистолет <свят> Заставили меня выйти И дали мне отмычку в руку Сказали, взламывай, тварь Я заплакал, грустный момент они сказали взламывай дверь мать твою. Давайте я покажу наглядно. Взламывай дверь мать твою. Ну, представьте, что у меня в руке пистолет. Я не хотел, чтобы мать мою, поэтому я стал взламывать. Потом мы прошлись вместе с ними по дому, они взяли какие-то сумки и мы собственно отчалили. Дальше нас схватили, меня, точнее. Я не знаю, что с этими ребятами стало. Но надеюсь, у них все хорошо, нормальные ребята, очень понравились мне, мы классно пообщались. А еще очень грустный момент. Полицейский, вот он отнял мой молоток. И сказал, что этот молоток это что-то плохое. Разве плохо, когда человек любит молотки? А как же быть гвоздозабивателю, который забивает гвозди этим живет? И кормит своих детей? <св и семью? Я вам куплю этот молоток. Спасибо, спасибо. Купи, пожалуйста. У меня не так много денег. Я отложил большую часть на подкуп судей. В случае, если дело пойдет не так, как я хотел. А, в общем, да. У меня все. Спасибо. Я не виновен. А, да, я не виновен. Виновен он. Как мое выступление было. Это шикарно. Пожалуйста. Спасибо, спасибо, спасибо. Товарищ адвокат, можете подходить с юридической стороны, как бы высказать свое мнение. Давай, давай, братан. Меня слышно? Да, да, все прекрасно. Говори, не стесняйся. Гражданин, который сидит вот тут вот, он не виновен на самом деле. Он подвергся угрозе жизни. Это все. Все, он не вообще. Можем отпускать. Хорошо, товарищ Ну все, дело закрыто. Спасибо всем. Нет? Вы посмотрите, ну вот посмотрите на этого милейшего гражданина. Ну как он может вообще что-то сделать? У него даже бабочка поглаженная. Глаженная да. бабочка, да? Хорошо. У вас есть какие-то вопросы кисцу? Кисцу? А вы врете? Ну вот честно. адвокат. Проверь, моргает или нет. Если моргает, значит врет. Вы врете? Ты врёшь? Ты не врет, уважаемый адвокат. Вот слышите, он говорит, что он врет. Вы слышали слово врёт? Предложение я слышал, значит вперед. Хорошо, адвокат, можете присаживаться обратно. Все, все, чик, Отлично сработано. Да, Вызываем да. свидетеля. Свидетель? Тут был свидетель? Свидетель, у нас является соседом потерпевшего. Да, здравствуйте, товарищ свидетель. Я... Это было утром, давайте у нас это на пришествие случилось. Я встал, одел свой халатик, вышел на балкончик э, с э, чашечкой кофе. Ваша честь, ваша честь. Прежде чем вы вынести какое-то решение, я должен добавить. Свидетель, вы сказали, что это происходило утром, правильно? Так точно, сэр. А когда это происходило на самом деле? Поздний вечер. Около 6 часов. Поздний вечер. Окей, значит, свидетель уже не договаривает здесь что-то. Дело раскрыто, мать твою. 6, так, 40, а теперь, адвокат, давай, ты хотел сказать что-то. Зайди, свидетель, я сейчас буду. Надо, а из я... вот этих слов тоже сказал свидетель. Могу выявить только один факт. Ну тут человек был под солями, тут уже ничего нельзя. Вам надо было сделать мед-экспертизу Ну, это ж ему надо было, он же к нам шел. Чего я буду на него время тратить? Получается, к суду никто не готов. Давайте все по домам делать домашнее задание Реально, мне математику Шесть. еще на завтра <смех> да, Мы послушали обе стороны Сейчас суд удаляется Блин, что на пятихатку. Да я думаю, пятихатки, да, да даже может быть 300 Хватит чисто в баре Следующий, посидеть Свидетель, свидетель что там, Сколько вот стоит дом оплатить на 30? 300 долларов 300 вообще нормально будет на 250 да. давай. Не-не-не, офицеры, мы ж нормально общались, шо мы, ну мы там на да. чай приглашали. Что... У вас есть программа защиты свидетелей? Просто я боюсь, что данные. Да, я все защиты... верно, программа если меня немножко там оберегать от него. Это что, его 300 баксов так оскорбило? А че, может, просто сейчас, когда судья будет выходить, мы с ним там перетрем. А если судья под программу защиты судей попадет? Давай сначала попробуем договориться. Деньги с собой да. да, конечно, да. 300 долларов нормально. Да, 250, я думаю, уж тогда ну, надо да, думаю, тоже. Нам а нам вы чего это сделать? в розовых штанах? Вы же там хотите. Или защиты прав свидетелей? Вот, вот с ней. Да? Так, уважаемый адвокат, свое место займите, пожалуйста, не нужно Защи, все сюда все, балаган все. устраивать. Плохая защита, что-то у него. Реально, реально. Что-то я уже мог ему три раза двоечку Конечно Это... же, можно было взять пистолет, что есть у тебя, садить ему пулю прямо меж глаз. Я вот так вот ему уже бы вот так уже мог сделать вот так, тысячу да, раз. Да. Очень страшно за человек, он сидит весь беззащитный, на нем даже нет маски. Вот я сейчас подойду до кашляну. <связать> Понимаешь, как, а, какая плохая защита. Так, уважаемые, I'm sorry, sorry, sorry, место, мы просто проверяли брешь в защите, свидетеля. <связать> да, Он да, очень незащищен. Да. Я Еще раз говорю, на места свои, сядьте, ожидайте. Судьи. Не подходите на нашу территорию, мы сейчас опять. Да. Кто на меня чихнул? Я. Свидетель, Свидетель какой-то агрессивный. реально. Вы <связать> тоже оба на свои места сядьте. Так, пойдемте, пойдемте, садимся. Будем. Хорошо, опять час ждать судьи. Восемь крёбанных часов спустя. на месте? Да-да. Начнем с э, присяжных. Всем здравствуйте, значит, сэр Мак. Я, конечно, очень сильно тронут вашей историей, но все же вердикт, что вы виновны в данном происшествии. Здравствуйте, сэр Мак. Ваши слова меня просто вот до ниточки вранили. Я там чуть не расплакался Поэтому я считаю, что вы полностью невиновны И все ваши слова это чистая повода Спасибо огромное Давайте следующий Я думаю, что Сэр Мак все же виновен Остался еще один человек, тогда будет ничья Все же, вот как и мои два, так сказать, коллеги К стороне ЛСПД больше отнесусь в ту сторону, чем к вам, Сэр Мак. Придем к моему мнению Ознакомившись со всей доказательной базой Властью данной мне законами штата сан -Андре, Суд постановил Освободить гражданина Мака Герпеса и Сыра, от головной ответственности по статьям 9.2 административного хода. Что за нахрен? А это бум! Что произошло? Беззаим! Беззаим! Без что ты рассекаешь? Меня же оправдали, твою мать! Без что без происходит? Без меня же оправдали! Ч ⁇ рт, ч ⁇ рт, ч ⁇ рт, ч ⁇ рт, твою мать! Нет! О, боже мой! Я же был оправдан! Я же был, мать ваша, оправдан! Ты не адвокат я так понимаю я ну немного да не адвокат что это значит что будет дальше все будет хорошо просто дальше живем надо -то, -то все забыть вашей базой данные поработают все удалят. вот значит когда то есть я могу идти да пожалуйста ладно я пойду надеюсь больше не встретимся